Приветствую всех на своем канале. Кстати, вы не обратили внимания, что я в отличие от подавляющего большинства ютуберов никогда не разделяю и не заостряю внимание на неких подписчиков и не подписчиков, постоянно напоминая, что меня это не интересует и для меня все равны. Тем не менее, некие неадекваты мне регулярно тычут в нос что я такой же, как все, и напрягаясь тут только из-за бабок. Приходится напомнить этим амебам, что если бы я захотел заработать на ютубе, то выбрал бы себе совершенно другую тематику и имел бы миллионные просмотры, а не так, как теперь, по 20-30 тысяч в месяц. Просто тупо посмотрите у меня на канале во вкладке «О канале». Сколько просмотров было за 20 месяцев моей активности. И сколько? Менее 400 тысяч. Да для ютубера это в месяц как полный провал. Многие уже когда падает до 1 миллиона, то плакаться начинают. И это еще в прошлом году у меня монетизации почти не было. Более 100 роликов, на которые я потратил полноценных от двух дней, до двух недель. Даже если считать по три рабочих дня, то это более трехсот дней. И в большинстве это занимает все мое личное время, которое я мог бы использовать на более прибыльные мероприятия. А ведь многие уже поняли, что у меня как и руки, так и голова на месте. Тем не менее, ролики выпускаю регулярно. И не прошу никого никаких о донатах. Хотя сам потратил и семейного бюджета На все эти показы, опыты и оборудование Которое мне даром не впало Более штуки баксов А мне ютуб широкого плеча Раз в полгода Снизводит по стоп баксиков Вот уже две выплаты было Как я на вас нажился-то, а? И у каких имбецилов может язык повернуться Считать, что я ради бабла тут корячусь вы хоть методички смените или палату у санитара в другую попросите с вентиляцией. Есть некоторые инфузории, которые меня пытаются на слабо развести. Типа чего тогда у тебя монетизация включена? Так как же иначе? Ютубу совершенно не нужны каналы без включенной монетизации. Причем по последним слухам, они вообще хотят удалить все каналы, которые не приносят прибыль. И такие обычно лежат на самом дне. Мне же тоже совершенно неинтересно биться головой о пустую стенку ради одной тысячи просмотров в месяц, из которых по статистике 20% придут целенаправленно, а остальные просто мимо пробегали. Конечно, я хотел бы, чтобы мой труд по разоблачению видели как можно больше народа. Но я не выбираю, какой контент лучше сделать прибыльный, а делаю, какой слабодневний И этого же касаются мои исследования по вихревой медицине. Я там вообще ничего не рекламирую и не продаю, чисто из принципа. Хотя мог бы. И поверьте, ко мне сейчас бы очередь стояла до Москвы. Но я и эту возможность спустил на тормоза. И еще... Монетизация мне необходима для того же исследования и анализа. Вот как бы я узнавал за что и как наказывают, на чем поднимаются все эти мошенники и вообще какие механизмы движут этой системой. И я теперь очень хорошо ориентируюсь во всех этих дебрях и подводных камнях. Возможно если найду время, то поделюсь своими исследованиями. По крайней мере, как отбиваться от страйков и как их писать, постараюсь все-таки прояснить. Ладно, вступление закончу. А теперь тема дня. Николай Литвиненко. Давненько я его за мягкие места не тискал. В прошлом году затрагивал несколько раз. Но, сами понимаете, тема об и Слободяне была слишком веселая, чтобы ее игнорировать. И да, я, конечно, еще вернусь на ту войнушку. Еще на большем хайпе. Не переживайте, там еще на год сериала хватит. Итак, некий Литвиненко. По рейтингу отмороженности и значимости по вечнякам. Его можно отнести на второе или третье место после Тирхи. Начинал свое фейкометство примерно на год позже Тирхи. Но хитрозадый Одессит все-таки постарался, кроме заражения мозга своим сектантом, фейковыми чужими роликами, еще подпитывает нездоровый интерес имитацией опытов и подделках на злачных темах. А главное, хорошо изучил матричные технологии совместно с техникой зомбирования и гипноза. Ну и Гебель с лучшим подспорьем оказался. Об этом я неоднократно говорил в своих выпусках. Тем не менее, Коли тоже тянулся поток быдломассы, завороженный халявными технологиями, чего стоило его истеричное заявление прошлой весной, что он опустит мировых нефтемагнатов ниже Плинтуса в конце прошлого года. Но что-то пошло не так. Тем не менее, не потерял бодрость духа и все гонит порожняк на своем канале, а когда понял, что его время ушло и фейковый контент уже так не привлекает, Соответственно, просмотры упали до бессмысленности. Доход уже не тот. Хотя кидался навозным контентом каждый день, да еще по несколько раз. Вот и решил болезный уйти с этого болота, громко стукнув дверью. Провозгласив, что теперь он снял монетизацию с канала. И вот такой он рубаха парень. Зато все остальные, кто не делает, как он, просто крахоборы. Дошло до циркового представления, когда он даже на меня наехал, прикинувшись валенком. То-то он не понимает, что моих менее 400 тысяч просмотров за два года — это одна-две недели в его жирные месяцы за навозный контент. И вот, сняв сливки около 8-10 штук баксов, аферист вдруг кувыркнулся в воздухе и тут же превратился в правдолюбое. Правда, энтузиазм резко спал на его канале в раз пять. Но появилась одна характерная деталь. Хотя, как и раньше, он пытается рекламировать какие-то якобы свои гениальные разработки. И предлагает их купить. Но самое из ряда вон я увидел на днях. Заглянул на его канал. Оказывается, гений стал барыжить миниатюрными осциллографами. И вот я вам приведу... Хотя бы один пример, насколько этот мошенник вообще зашел за полные пределы. Ну, то, что у него контент, как я говорил, мусорный. То есть, собирает со всех донных помоек старинные бородатые фейки. И приписывает им, что они запрещены. Имеет миллионные КПД. Вот берите, делайте. Все на рабочие. А хотя сам спросите у этого упыря. Сколько он платит за свет, какие он счета оплачивает, тепло, газ, ну и все прелести жизни. Нет, он, конечно, себе БТГ нашел именно этот канал, где он разводит лохов по полной и, соответственно, получает с них деньги. Но уже сейчас пришел момент истины, когда все, его канал просто сдыхает. Но, тем не менее, он нашел себе вот такое занятие. Посмотрим продажные модели карманных осциллографов. Что он предлагает, послушаем У каждого изобретателя есть актуальная потребность, когда делаешься изобретения в осциллографах, но они большие и громоздкие. Вот предлагаю вашему вниманию под заказ маленькие карманные осциллографы, сделанные по индивидуальному заказу, выполненные на самом профессиональном уровне. И кстати они очень компактнее и удобно работать и дешевле, чем большие осциллографы. Идеальный вариант для изобретателей. Там будет в описании моя почта, я оставлю в описании под видео, для заказа таких осциллографов. С момента, с момента заказа срок исполнения три недели. Выполнен будет на самом профессиональном уровне. Возможно, дополнительная какая-то комплектация. Представляете, за три недели человечек вам сделает осциллограф. Только деньги платите 100 баксов. А теперь посмотрим, что какое фуфло прогоняет этот мошенник. Вот, посмотрите на Алиэкспрессе. Узнаете? Что-то похожее. 24, 19, ну 15 плюс доставка, конечно. Как вам, знакомы? Этот мошенник вам предлагает за 100 баксов, причем через месяц, якобы профессиональными руками запаяны, хотя руки у него настолько кривые что дальше некуда а вот смотрите 1830 готовый осциллограф абсолютно собранный все настроены пользуйтесь 18 и 3 доллара а он вам загоняет за 100 по моему только наркота наверное, выгоднее а все остальное уже вообще никуда не шло Вставляете себе более чем 5 раз. Вот я, например, себе там где-то с год назад вот приобрел вот такой. Как видите, по функционалу он ничем не отличается. Только вот дополнительные переключатели, что, кстати, более удобно. Но стоит, ну, без корпуса, конечно, 12,6 доллара всего. Если вам уж такая есть необходимость, какой-то иметь осциллограф, такой детский карманный, который, в общем-то, нужен чисто для того, чтобы померить 10-20 кГц, не больше. Потому что эти осциллографы, они не работают на большие частоты. Вот то, что здесь написано 0-200, это максимум, что 200, у него встроенный частотомер показывает. На самом деле, уже после 10 кГц он синусоиду показывает не очень красиво, а после 20-30 кГц это вообще мрак. Но чисто как тестер, такой вот туда-сюда, вот, ну, например, как я специально себе взял такой, чтобы там импульсники или вторичные блоки питания, или обычные блоки питания, пульсации смотреть, ну, и там всякую мелочь. Такое, что можно посмотреть еще реально до 20-30 кГц максимум. И вот эта игрушка предназначена чисто для так, чтобы валялась под рукой чтобы не использовать серьезные осциллографы большие когда это не надо или гальваническая развязка нужна я вам сейчас покажу как я себе сделал полностью с автономным питанием единственное что еще покажу что вот таких аферистов как можно просто посмотреть вот заходите на такой сайт я ссылку оставлю и вот если чистая вводим в это поле сюда ссылку на канал который вам необходим Нажимаем и смотрим. Вот он, голубчик. Канал запрещенки. И тут полностью раскладочка. По дням, по месяцам, по годам. Сколько чего, как, какие приходы, расходы. Вот его подписчики. Меньше 100 в день. Тут сколько просмотрела, сколько всего. Вот больше 10 миллионов. И смотрим общее, что доход его, там, дневной, недельный, месячный. Правда, у него тут какие-то интересные минусы идут, поэтому почему-то очень мало. Но надо цифру -то вот смотреть, конечно, не вот эту крайнюю, а вот эту, ну и где-то в раза два, иногда в три умножать. Вот примерно реальная цифра получается. Вот тут графики, пожалуйста, вот просмотры. Вот когда самые жирные были у него, миллион двести, а так ниже, ниже, ниже. Тут вообще какая-то фигня. Сами понимаете, из-за такого, ну, никакого смысла зарабатывать нету, как и мне. 20-30 тысяч, какой заработок. Вот тут подписанных, почему-то минусы пошли, вообще тут нули. В общем, какой-то бардак сплошной. Соответственно, конечно, чувачок обиделся на YouTube и решил сделать широкий жест. На толку никакого с него. Можете и мой канал сюда вести, посмотреть, пожалуйста. Вот тут еще можно детально посмотреть, что и как. А я вам сейчас покажу свой миниатюрный осциллограф. Детский. Вот мой вариант. Это 138-й. Там рассматривался в корпусе 150-й вариант. И вот, что я сделал. Аккумулятор. Зарядка. Контроллер. Здесь поставил преобразователь на 5 вольт от аккумулятора. Вот, включаем. Здесь 1 кГц контроль. Вот, все, все то же самое. По обвязке программной абсолютно одинаково. Механическая обвязка немножко другая. Ну, там переключатель, который не очень удобный. А здесь все вот значительно даже лучше все 12,6 доллара всего-навсего ну добавил говорю, свои элементы ну да еще убрал там 531 стабилизатор который с 9 на 5 потому что не нужно сразу 5 туда вставил и все вот и пожалуйста можно заниматься там где-то какие-то где нужна гальваническая развязка полная чтобы вот Например, особенно там вторичники, блоки питания там какие-то. Пульсации померить, еще что-то такое. Вот, пожалуйста. Практически в карман положил и все. Ну, надо еще корпус сделать. Ну, это мелочи все. Вот такой вот клещ. Имбицилит высасывает ваш мозг. Окончательно заражая интернет-вирусом. Конечно, надо еще поискать лоха, который может повестись на такой дешевый развод с продажей готового осциллографа с Алиэкспресса с пятизначной накруткой. Но сам факт содеянного частую характеризует низменные позывы этого паразита, но с каким маниакальным рвением он впаривает три года фальшивую утопию с искренностью младенца или просто дебила. Описывая все прелести райской жизни, и да, я уже говорил в начале, что еще более года назад делал три ролика по разоблачению его общей аферы с неким хамелеоном, который снова уже более полугода кошмарит хомиков своими сверхгениальными, но бородатыми открытиями, которые не стоят выйденного яйца, но просят за них миллионы. Правда, уже в который раз закрывает свой канал, трясясь в агонии. Можете освежить память и явно поймете, о каком мошеннике я тогда рассказывал. Ссылки в описании. И напоследок, для тех, кто смотрит мои выпуски перед сном, небольшой видеоряд. Выводы делайте сами. Всем пока.